Hey bro! То же самое выходит на порную ногу. Что у нас чуть-чуть впереди стопы должна быть пускать? а второй, вот как бы я говорил, нога висит. На опорную ногу. Талтин, выход напорную ногу. Исид, выход на ногу. Ну, как бы, у нас тоже некоторые понятия ходят нога туда, назад, а таз остается сзади, правильно? И для того, чтобы эффективно толкаться, на зарядке как бы у меня такое как бы, упражнение. Я например прибора. Есть ли Я вот встал на него сперся. Нога сзади ну, сжимается. И вот за счет разжимания коленного сустава я вывожу таз на опорную ногу. Вот это упражнение. Да? Получается, что за счет разжимания коленного сустава я выхожу на опорную ногу. Но это, если, например, брать видео записи там, различных спортсменов, там, то Получается у них в основном у всех такая ошибка, что идет смахивание, таз остается сзади, даже у сборной команды это у всех, у но они все равно как-то приближаются к этому, за счет разжимания коленного сустава попадает напорную, выход на опорную ногу, потому что если например они смахнули, таз у них сзади остался, они начинают выходить на опорную ногу за счет другого, там ног. включать бедро вот это вот рукой но все равно они выйдут на опорную ногу но вот за счет еще других усилий но это получается неэффективно самое эффективное это вот выход на опорную ногу за счет разгибания коленного сустава туловище подай в туловище нет это стоит за счет коленного сустава выход на опорную ногу давай я думаю все звенья свои как я стою, я должен на в много так и приземлиться в этом положении, Стоп, и в топ, и у меня таз, вот опоры, на пятки. Если я там далеко себя, у меня все осталось, как бы, сзади, мне потом опять такой-то <как> как бы вот У нас у некоторых тренеров понятия, я говорю так, растянуться и все. мы должны вот это звено, вот я стою, вот это, стою, так вот и в этом положении я должен присоединиться к танцу. Не растягивайте, не разгибайтесь, таз вперед подавайте. Лук разгибается в обратную сторону. Угибайтесь в обратную сторону. Сильно не надо выдать. Таз вперед подавайте, таз вперед. Ровно, ровно, ровно. Вот так. Постоял, постоял, постоял. Я тебя сейчас выпускаю. Ты мне это, может даже так просто тал, потом опять назад. Опять навалился, навалился, назад, опять, опять, навалился, бежи, еще. Навалился, опять назад. Навалился, стоял. Опять назад. Навалился. То, что у нас как бы у многих переводчиков толкается, так вытягивается, вот начинает толкаться. Вот это грудью надоёшь, он когда наваливается, Так, в обратную сторону он убивает, ну, И потом телом надар, носочки, носочки поднял коленочкой чуть-чуть Коленочкой Не, я просто покажу твою высота Коленочкой чуть-чуть Но работает. так, конечно Полкайся, я буду наваливаться Я поставлю ещё раз Наваливаться, все силы Аккуратно напалить Подожди. Сейчас Не надо сильно навалився. Вот. Просто стой, наваливайся руками. Дави, дави, дави. Я тебя куда-то качеству. Дави, дави. Стой. Одну руку. Поводи, рукой делай. Оп. Рукой. Дави, дави, дави. Раз. Дави рукой. Раз. Дави рукой. Дави, рукой. Сейчас видно. Слевирука. Слевирука. Бежали, бежали с мужчинами. Нет, палки не так. Сюда можно сказать. Это временный Все, я учусь. Говорю об этом спускливе не за счет силы вот, вот ну, как бы сила это у них есть но ее надо правильно использовать гимнасты как они что за счет силы вот эти все упражнения делают там летает кувыркается акробаты что, смах, ну, сила у них есть но они за счет импульса за счет правильного за счет инерции вот этого они правильное распределение вот этого, взрыва вот этого они крутятся и кувыркаются даже самый одновременный ход должен поймать себя вот, как вы видели как Крюков идет а там вышел там, чуть-чуть ножками подбил себя там. У него такая какая-то фаза На подхвате фаза такая расслабления. Все, все время толкнулся, расслабился, толкнулся, расслабился, толкнулся, расслабился, расслабился, расслабился, расслабился. Поэтому его на финиш не хватает, он там в любой момент 5 человек, 5 взрывов сделал, и уже когда уже другие спортсмены закислились, они уже там начинают подседать и все уже не может, а он в этот момент еще зарвался, у него есть. Силы для того, чтобы не решировать У нас задача вы ну, вот, задача и фаза расслабления, и классики, и конке, и одновременно ходит. А все время должна присутствовать. Фаза свободного скольжения, говорят. В этот момент все мышцы отдыхают. Не все мышцы, мышцы отдыхают.